Приветствую, друзья, на моем канале ⁇ Деньги из интернета ⁇ В этом видео я покажу, как заработать на экономической игре ⁇ Героимс Геймс ⁇ Ссылочку на сайт я дам в описании. Чтобы зарегистрироваться на сайте, кликаем регистрация, вводим логин, email, пароль два раза, соглашаемся с правилами и капчу. Чтобы начать зарабатывать пополняем счет нанимаем воинов вот у меня уже есть один воин пещерный воин приносит в сутки 16 копеек в месяц 5 рублей 480 чтобы собрать деньги кликаем собрать монеты Собираем все монеты, я уже собирал, потом на эти монеты заказываем себе выплату денег, заказать выплату. Деньги можно выводить на разные кошельки Payer, Яндекс, WebMoney и Kiwi. Сайт хороший, пока платит, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.